Thank <music> you. Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Овен на январь 2021 года. Этот прогноз поможет вам лучше ориентироваться в астрологических тенденциях, а также планировать свое время в соответствии со звездным календарем. И для начала мы с вами поговорим о самых важных тенденциях месяца. Что изменилось в что изменится в 2021 году, если сравнивать его с 2020. А затем мы приступим уже к рассмотрению событий по датам от начала и до конца месяца. Итак, Юпитер и Сатурн, которые находились весь 2020 год в вашем 10-м доме и создавали необходимость целенаправленно, самостоятельно идти к какой-то цели. Они могли давать ощущение, что вы все тянете на себе, что вы зажаты в тиски, и, в принципе, нет много вариантов для выбора. Юпитер и Сатурн перешли в Водолей в конце декабря, и они активно начнут проявлять себя уже в январе этого года они будут целый год находиться в вашем одиннадцатом секторе. И первый урок, который вы должны вынести в связи с положением этих планет, это то, что пора открываться миру, пора учиться делегировать. Набирайте людей в свою команду, старайтесь нанимать помощников, подключайте свои связи, друзей. Но в целом одиннадцатый дом — это как раз-таки о том, что нужно быть полезным для других, но также нужно уметь использовать свои связи для того, чтобы было всем хорошо. Поэтому вы можете ощущать себя человеком, который объединяет многих вокруг себя. И это совершенно новая тенденция. Это то, что вы можете использовать в своей работе, профессии. Все то, что имеет отношение к м, развитию себя в соцсетях, своего бренда, продвижению себя, это все также у нас идет по одиннадцатому дому и... Это будет складываться весьма успешно, весьма удачно. Поэтому в январе месяце вы можете продумывать все эти темы и примерять, скажем так, эти тенденции на себя. Еще. Один важный фактор, который внесет изменения в вашу жизнь, это то, что 6 января Марс переходит в знак Телец, в котором будет находиться по началу марта этого года. Дело в том, что Марс... Э, Полгода в 2020 году находился в вашем знаке, он был ретрограден. И это создавало серьезные задержки и препятствия на пути к намеченным целям. Это заставляло сомневаться вас в себе, пересматривать ваши желания. И, возможно, даже некоторые из вас были слишком придырчивы к себе. И... Уже сейчас вы вынесли для себя урок пересматривать, перепроверять какие-то свои действия для того, чтобы избегать ошибок. Марс 6 числа переходит в знак Телец, в ваш сектор финансов. Это значит, что начало года у вас пройдет под девизом, что нужно зарабатывать. И это может сопровождаться также и увеличением расходов. Это всегда происходит пропорционально, когда Марс заходит в финансовый сектор. Поэтому, если вы для начала начнете больше зарабатывать, не спешите радоваться и не спешите тратить все заработанное. В этот период нужно максимально рационально подходить к вашим решениям, которые связаны с финансами. Период с 6 по 9 января можно назвать одним из самых благоприятных во всем месяце. Это связано с тем, что Марс будет в хорошем аспекте к Венере. И затронут ваш финансовый сектор, а также сектор, который отвечает за карьеру, достижение целей. В этот период может быть поставлен финансовый рекорд, может быть очень хороший оборот или удачная сделка. В это время вы можете позволить себе крупную покупку, но также это хороший период для начала сотрудничества с каким-то очень перспективным для вас человеком. С 10 по 13 число тенденции меняются. Марс будет делать квадратуру к Сатурну в этот период и будет затронут опять-таки ваш 2 и 11 сектор. В это время вы можете раздумывать над распределением обязанностей внутри вашей, вашего коллектива. В этот период могут выходить на первый план финансовые вопросы. И это может быть время, когда понадобится распределять финансы с умом, когда вы впервые почувствуете, что лучше поэкономить по некоторым пунктам, лучше быть более предусмотрительными по отношению к определенным статьям расходов. Желательно в этот период времени не брать на себя новые финансовые обязанности, а также не увеличивать свои траты. И, наконец, последние числа января, с 20 по 29 число, Марс будет находиться в соединении с Лилит и Ураном в вашем финансовом секторе. Это будет вносить серьезную нестабильность в ваши финансы. К примеру, это может давать... Резко, резкий скачок финансовый, но в то же время и какие-то внезапные траты. За счет того, что в этом соединении участвует Лилит, может появляться беспокойство по поводу ваших финансовых обязательств, по поводу того, как решить ту или иную ситуацию, которая имеет отношение к деньгам. Старайтесь в это время действовать продуманно, рационально, не спешите, не делайте ничего с сгоряча. Дело в том, что соединение Марса и Урана дает желание ускоряться, ускорять темп. И это действительно хорошая идея под конец месяца — ускорять свой темп. Но тем не менее ваши действия, несмотря на большую скорость, должны быть продуманы и тщательно спланированы. А сейчас переходим с вами к прогнозу по датам, к которому вы уже все привыкли. Итак, 5 числа Меркурий будет в соединении с Плутоном в вашем десятом доме. Поэтому начало месяца подходит опять-таки для решения важных финансовых вопросов. Это период, когда вы можете ставить себе новые финансовые цели. Перед вами могут открываться новые горизонты в плане заработка. Это может быть очень полезное связь или информация, которая поможет вам в дальнейшем выйти на новый уровень. В целом, этот аспект подразумевает Решительность, и поэтому вы должны быть открыты к переменам, к чему-то новому и должны быть готовы использовать новые возможности, даже если они поначалу будут вас шокировать. 8 числа Меркурий, планета коммуникаций, поездок, документов, переходит в знак Водолей по середину марта. Меркурий будет так долго находиться в вашем одиннадцатом секторе в связи с тем, что. Почти весь февраль он будет ретроградным. И по сути с 8 января вы начнете что-то новое, что будет требовать в феврале пересмотра. И это хороший период для того, чтобы экспериментировать. Пробовать, ошибаться, не бойтесь, что у вас может поначалу что-то не получиться. В любом случае в феврале у вас будет возможность это переделать, пересмотреть. Это может быть также ваша тенденция работать в команде. Меркурий в Водолее может дать вам необходимость вступать в переговоры, обсуждать какие-то важные темы, объединять свои усилия с другими людьми. В этот же день Венера переходит в знак Козерог до конца месяца. Она будет находиться в вашем десятом секторе. Венера в Козероге больше располагает э, иметь деловое сотрудничество устанавливать долгосрочные деловые связи. Но, тем не менее, в отношениях личных она дает некий холод и отстраненность. Поэтому многие овны в январе сознательно будут выбирать работу и будут максимально сосредоточены на своих целях и своих обязанностях. В плане личных отношений этот месяц подходит для продуманных действий. То есть вы должны четко понимать, вступая в отношения, кто этот человек и каким образом вы можете с ним связать свою дальнейшую жизнь, как вы видите ваши отношения. То есть для такой слепой влюбленность этот месяц не подходит. Тем не менее, кстати, вот этот аспект Венеры к Марсу, с 6 по 9 число может дать очень сильную заинтересованность кем-то или чем-то. Это вот максимально такой хороший период в месяце. Вы можете его использовать как в плане личной жизни, так и в работе. С 10 по 11 число период максимальных возможностей для вас. Меркурий будет в соединении с Юпитером и Сатурном, а также 11 числа Юпитер будет в аспекте к Хирону. Это будет давать вам возможность увидеть разнообразие ситуации, увидеть альтернативные способы развития вашего личного. Это очень хорошее время для того, чтобы устанавливать новые контакты и связи. Это прекрасное время для переговоров, для начала сотрудничества, для подписания важных бумаг. В целом, Старайтесь в это время все продумывать, обсуждать с теми людьми, кому по пути с вами. 13 числа будет Новолуние в Козероге, в вашем десятом доме. И Новолуние даст вам возможность поставить новые цели. Скорее всего, первая половина месяца — это будет период обзора возможностей. Вы будете прощупывать почву, вы будете вести переговоры, много размышлять. И вот... Как раз-таки это новолуние даст вам возможность почувствовать свои настоящие цели, поставить перед собой новые цели, пересмотреть свои цели. С 10 по 18 число Уран будет стационарный. Он разворачивается в ретроградное движение в вашем финансовом секторе. И в целом Уран будет весь январь медленный. Поэтому вы будете однозначно сильно сфокусированы на теме денег. И э, за счет вот этой медленной скорости, возможно, вам, э, будет, возможно у вас будет такое ощущение, что хочется быстрее, чем получается. Но, тем не менее, представляйте, что вы создаете фундамент для чего-то нового и более масштабного в вашей жизни. 14 числа Солнце соединится с Плутоном в вашем десятом доме. Это может дать общение с очень влиятельным человеком, это может дать вам желание что-то в корне менять в вашей работе, в вашем подходе к жизни. В целом это очень серьезный день для тех, кто прочувствует этот аспект. Могут действительно произойти глубокие изменения в вашем сознании. Период с 13 по 17 число будет требовать от вас максимального внимания. Опять-таки в отношении с финансами. Это неблагоприятное время для инвестиций, для того, чтобы начинать что-то принципиально новое. Но аспект между Ураном и Юпитером однозначно покажет вам, что пришла пора что-то менять в вашем подходе в плане заработка, в плане того, как вы, в принципе, распределяете свое время, что считаете для себя приоритетным. В период с 17 по 23 число Старайтесь быть поаккуратнее с законом, будет аспект напряженный от Марса к Юпитеру, особенно в вопросах, которые касаются финансов, Старайтесь вовремя оплачивать налоги, отдавать долги, оплачивать по счетам, так как могут быть из-за этого конфликты. восьмое число очень эмоциональный день для вас. Дело в том, что будет полнолуние во Льве в вашем Пятом доме, и в этот же день будет соединение Венеры с Плутоном в вашем Десятом доме. Может произойти очень яркое событие, связанное с отдыхом, вашим бизнесом, финансами, либо детьми. В любом случае, та сфера вашей жизни, к которой вы будете относиться эмоционально в этом месяце, она даст возможность получить какие-то плоды. Это сфера, которая будет требовать от вас максимальной такой внутренней вовлеченности. Она даст результат в конце месяца. То есть если вы будете заниматься детьми, то увидите в конце месяца результат, связанный с их достижениями, их развитием. Если вы будете развивать свое детище, свой бизнес, то, соответственно, сможете пожинать в конце месяца финансовые плоды. 29 числа будет очень хороший аспект, упустить который я просто не смогла. Солнце соединится с Юпитером в вашем 11 доме. Это может стать началом новой продолжительной дружбы или сотрудничества. Это очень хорошее соединение для встречи с друзьями, для того, чтобы что-то отметить, праздновать. Это такой период, когда вы можете поймать свою удачу за хвост. Поэтому будьте максимально внимательны 29 числа. Ну и в самом конце месяца, 30 числа, Меркурий разворачивается в ретроградное движение в 27 градусе Водолея. Но тема разворота Меркурия – это уже больше тема февраля, а не января. Поэтому на этом буду заканчивать. Спасибо большое за внимание. Пишите в комментариях, как у вас проходит этот месяц. Подписывайтесь на мой инстаграм. Будем с вами на связи. Пока-пока!